Группа строк – это одна или несколько выделенных строк в локальной смете. Выделение строки может быть выполнено несколькими способами. Двойной щелчок мышкой по строке приводит к ее выделению. Также для выделения строк служат соответствующие кнопки на панели инструментов. Выделить-снять выделение со строк. Выделить все строки. Снять выделение со всех строк. Выделение строк можно выполнить с помощью пункта «Меню правка». Здесь вы видите, что для каждой команды существуют быстрые клавиши. Обратите внимание, что есть возможность выделить группу строк по заданным критериям. Для этого в меню «Правка» надо выбрать пункт «Выделить группу строк» и задать критерии для их выделения. Например, для выделения в смете некоторого интервала строк надо установить параметр «Выделить по номеру строки» и указать номера нужных строк. Нажмем «Ок» «Ок» и посмотрим результат.